Существует две базовые потребности, и они противоположные по своей сути. Первая базовая потребность – это потребность в новизне, в чем-то новом. Да? Вторая потребность – это потребность в стабильности, да? вот, в неизменности. Чтобы все было как обычно. Потому что вот так стабильность, да, неизменность, она дает уверенность в будущем а новизна что-то новое в жизни оно дает развитие развлечения и вот у мужчин чаще э, развита более развита потребность в новизне а у женщин чаще да больше развита потребность в стабильности именно поэтому э, так популярна порнография, да? потому что мужчине хочется, мужчина привык, да? мужчина привыкает к своей женщине и ему хочется чего-то нового. И когда мужчина и женщина долго находят, долго живут вместе, долго находятся вместе, они перемешиваются энергиями, перемешиваются состояниями, становятся похожими друг на друга, там за годы, за десятилетия. И вот это вот. Когда мужчина смотрит на женщину и видит, как в зеркале себя, его потребность в новизне, она более остро чувствуется. Вот почему измены, они больше ну, чаще бывают именно у людей, да, которые дольше прожили в браке, там от 5 лет и старше. Что для этого можно сделать? Ну, в первую очередь, это как можно чаще вносить разнообразие в ваши отношения. Да? И во-вторых, женщине, что важно, оставаться собой, оставаться для мужчины постоянно терроинкогнито, постоянной загадкой, чтобы он постоянно добивался, постоянно что-то находил в новое. Когда женщина сливается с мужчиной, становится таким же, как он. Он автоматически, энергетически теряет к ней интерес. Да? Мужчина, он ну, хороший, такой нормальный, базовый, янский мужчина. Да, с такими хорошими, правильно работающими инстинктами. Он завоеватель. Он постоянно ищет, завоевывает новую э, жертву. Ну так это скажем, но не в смысле, что жертва страдает. Да? А новый объект. Да? Он постоянно завоевывает. Он должен завоевывать. Это его смысл жизни. Вот. И если женщина сливается с ним, подчиняется ему, то он понимает, что все, я завоевал, а смысл дальше эту женщину покорять, она уже покорена. И поэтому, как только женщина возвращается к себе, начинает осознавать саму себя, Чувствовать себя сильной, чувствовать себя женщиной, проявляться себя с каких-то новых граней. О, мужчина видит, что-то новенькое, а давай-ка я завоюю ее снова. Как-то так.